Сегодня мы с вами 21-ю стратегему рассматриваем. Золотая цикада сбрасывает чешую. И вот что пишут китайцы про эту стратегию: Всегда сохраняй уверенный вид, не допуская изъянув своей позиции. Так можно не позволить союзнику поддаться страхам и не дать противнику повода, Предпринять нападение Когда вступаешь в бой вместе с союзником против общего неприятеля Необходимо со стороны оценить обстановку в целом Если в ходе сражения появляется новый противник Нужно уклоняться от его атаки, сохраняя первоначальную позицию Ну и так далее И вот э, иллюстрация к этой э, стратегеме в конце правления династии Хань, когда в Китае повсюду вспыхивали междуусобицы, могущественнейший в то время правитель северных областей, областей Юань Шао двинул свои войска против его главного соперника Цао Цао, одновременно Союзник Цао-Цао Любей, воспользовавшись благоприятным моментом, тоже выступил против Цао-Цао и захватил город Сюй-Джоу на восточных рубежах владения Цао-Цао. Цао-Цао созвал своих советников, чтобы обсудить положение. Один советник сказал ему, юнь остается вашим главным противником. Если вы перебросите войска, которые сейчас противостоят Юнь-Шао, Ксюй Джоу, он извлечет из этого немалую выгоду для себя. Любэй грозный противник, ответил Цао Цао, если я не разобью его сейчас, я могу иметь большие неприятности в будущем. Другой советник сказал, Юань Шао медлителен и всегда преисполнен колебаний сомнений. Он не станет ускорять движение своих войск. Что же касается Любея, то он только что захватил Сюй Джоу и не, не пользуется поддержкой местных жителей напасть, э, на него надлежит немедленно и Цао Цао последовал этому совету его лучшие войска совершили стремительный бросок в Сью джоу нанесли серьезное поражение армии Любея и успели вернуться на прежние позиции еще до прихода войск Юаньшао то есть вот идея какая что золотая цикада сбрасывает кокон. То есть, как цикады-то, собственно, что делают? Да? Ну, появляются на свет. На самом деле, они появляются там в корнях там 8-9 9 кажется, лет. Они там в виде вот этих червячков живут, а потом вылазят в виде этого кокона сбрасывают его и там всего две недели они там размножаются и прочее прочее ну и там стрекочет если вы помните так вот сбрасывать кокон это отвлекать таким образом противник то есть противник четко ориентирован на одну конфигурацию а сбрасывая кокон можно так сказать Совершать какие-то действия ну Вот как в данном случае Сходить кого-то, победить Вернуться на свое прежнее место Цикада старается незаметно сбежать Оставляя кокон Чтобы тем самым отвлечь внимание Сущность стратегемы э, Выхода из бедственного положения То есть эта стратегема Применяется только тогда, когда ты в бедственном положении Поэтому не надо путать с шестой стратегемы. да Когда это атакующий маневр это стратегема избавления от тисков в связи со ставшей излишней оболочкой и так далее. Вот. и ну, Стратегема это, а, говорит о том, что необходимо мимикрировать, необходимо быть хамелеоном, необходимо подстраиваться под создавшуюся ситуацию и подстраивать ситуацию под себя. И на войне стратегема 21 Служит также и для приковывания противника К определенному месту Когда вы одновременно находитесь в двух местах да, Это тоже очень важно Чтобы противник не понимал, что происходит да, Думал, что может быть ничего не происходит А ты в этот момент еще где-то мог начудить И очень неплохо Вот Ну вот приводит, кстати, пример, что в соответствии с Женевской конвенцией о защите жертв международных вооруженных конфликтов запрещено пользоваться такими стратегиями. Но, а это не для смеха, то есть запрещено симулировать обладание статусом гражданского лица или некомбатанта, то есть переодеваться в гражданскую одежду переодеваться в одежду противника, э, симулировать обладание статусом, представляющим защиту, то есть там вешать красный крест и прочее, прочее, прочее. Потому что такие вещи, конечно, э, тоже есть, э, сбрасывание вот этого золотого кокона. В стратегии 21 ЦИК доставляет пустую оболочку, на которую, тем не менее, все устремляют свои взгляды, тогда как сама ЦК остается незамеченной. Не только с сокрытием бегства, но и сокрытием действий последнее возможное значение стратегии 21. Да. И вот описывается. Масса вариантов, которые в России в том числе были и также описывались, ну, в частности, овцы в качестве барабанщиков мне понравилось, это в начале 18 века, когда одна армия отступала, да, а нужно было отвлечь противника для того, чтобы можно было свалить. И привязали овец за задние ноги, а под передние поставили барабаны. И овцы вот пытались сорваться и барабанили. И такой шум вызывали, что противник думал, что огромное количество барабанщиков и армия сейчас идет в атаку. И готовился отбивать эту атаку, вместо того, чтобы бежать и догонять. Ну, также... Вспоминаются случай, когда во время Семилетней войны Фридрих Великий э, от, перед отступлением э, оставил кастры. Да, то есть э, солдаты э, сели у костров, неприятель это видел, готовясь к завтрашнему снаряжению, а Фридрих принял решение совершить ночью маневр. И солдаты подкинули побольше хворостов, кастры и ушли. И когда костры до утра догорели, то тогда только противник понял, что Фридриха уже нет. Помните, как Шерлок Холмс оставил восковую фигуру, когда морочил Себастьяну Морона, причем морочил второй раз. Помните, когда он дрался с Мариарти у Рейхенбаксового водопада... Он увидел, что Себастьян Моран прицеливается из воздушки, но это была мощнейшая воздушка, которая стреляла пистолетной пулей Рональда Адера. Убил э, Себастьян Морен из этого ружья, и Шерлок Холмс знал, что его он тоже может убить, и он старался э, Мариарте поставить так, чтобы защититься им. А когда выкинул его, собственно, водопад, э, то э, повис на одной руке, сделал вид, что висит на одной руке. Он э, сказал потом. Э, Ватсону что пожертвовал рукой, чтобы спастись самому, и тот попал ему в руку. А потом, то есть Мурон думал, что Шерлок Холмс погиб. И когда Шерлок Холмс воскрес, то представил восковую, восковую фигуру, которую миссис Хадсон, помните, разворачивала. И Себастьян Мурон выстрелил. Попал хорошо. Помните, он сказал, что старый вояка все так же хорошо стреляют. И они его захватили. Так что много таких вариантов, но это всегда в проигрышной позиции, это всегда не атакующая позиция, ну, кроме как с Шерлоком Холмсом, да, вот. И помните Олега Гордеевского который был работал на Ми-6, а был резидентом. Да, в начале, а потом э, исполнял обязанности резидента в Лондоне и, в общем, слил очень большое количество э, сотрудников и агентов КГБ э, Мишесть он слил. Ну и в результате его самого слили. И когда он приехал в Москву то его там пытались расколоть какие-то препараты вводили но не раскололи установили за ним наружные наблюдения И он понимал что рано или поздно они его накроют и он также сбросил этот кокон помните очень хорошо это описано у любимого в произведении и отследовал за ним они с дружили с гордеевским любимов это папа э, этого любимого который со взгляда и там он хорошо очень описывает Как Гордиевский Каждое утро приезжал куда-то там Бегать на Ленинские горы на машине И выбегал И постоянно эти наружники с ним бегали Потом он надоело бегать Потому что он возвращался к машине Машина собственно это и был тот кокон И однажды Они за ним не побежали И он в этот день Не вернулся Но они знали что он звонил любимому и договорился с ним, что в 4 часа дня он приедет к нему на дачу, и они ждали его в 4 часа, в 16 часов на станции, потому что думали, что он куда-то там делся, но он туда-то приедет, они с телефона слушали, и это тоже был такой же коком, там они... В общем-то, не получили результата, потому что в этот момент он уже ехал в поезде и был очень далеко. Тогда в советский период не нужны были документы, чтобы уехать в поезде. И он уже подъезжал к Ленинграду, к тогдашнему Санкт-Петербургу, а там его подхватили... Английские дипломаты и в багажнике вывезли через финскую границу. То есть, еще даже Шухер не успел подняться. Почему? Потому что КГБшники, наружники до конца не докладывали, что они его потеряли. Ну, чтобы не иметь проблем. А когда уж доложили, тогда было поздно. То есть, такие вещи очень помогают. Зная про такие вещи, я также бежал из России. Абсолютно также воспользовался подобным методом. И когда меня хватили словить, я уже был очень далеко. Так что всегда нужно, в общем-то, прикрывать отход. И я думаю, что вот в будущем... Отход будет прикрывать Конечно роботы, компьютерные Программы, какие-то Голограммы, да, что хотите То есть, это вот Как раз тот кокон Который оставляет Цикады, это тот хвост Который оставляет Ящерица Ну и так далее Это нужная Очень нужная стратегема Иногда, да Знание этой стратегемы, ну в смысле не обязательно знать саму стратегему, принцип, знание этого принципа иногда спасает жизнь, иногда спасает свободу.